На данном автомобиле Кашкай 2.0 двигатель при ранней диагностике было замечено в свечных колодцах при диагностике свечей масло. Поэтому здесь следует заменить прокладку клапанной крышки и свечных колодцев. Для этого требуется ну, изначально открутить защитный кожух двигателя. Также требуется открутить гофру от воздушного фильтра, который идет в дроссельной заслонке. Также требуется с коллектора поснимать все патрубки вентиляции картерных газов и датчики. Следующее действие. Требуется снять дроссельную заслонку, желательно не отсоединяя от нее электронную фишку управления дроссельной заслонкой, дабы не нарушить параметры дроссельной заслонки. Отвев дроссельную заслонку в сторону, мы непосредственно приступаем к откручиванию впускного коллектора. Крепежи пустного коллектора находятся под дроссельной заслонкой. Раз. Непосредственно впереди 5 креплений. И сзади немного сбоку еще одну. Открутив все крепления, непосредственно снимаем впускной коллектор. Так мы получаем доступ к клапанной крышке. После снятия впускного коллектора мы откручиваем катушки свечей и освобождаем клапанную крышку от всех креплений проводков, чтобы нам ничего не мешало ее снять. мы видим катушечка в масле что является причиной пропуска клапанной крышки новую прокладочку ставим на посадочные места ставится она только в одном положении Очищаем посадочное место и устанавливаем крышку. Зажимаем. Зажимаем центр клапанной крышки. поочередно по диагонали зажимаем края. Дальше сборка идет в обратном порядке. Заменив прокладку клапанной крышки, мы устранили течь масла в свечные колодца, что могло произвести до порчи свечных наконечников, так как масло разъедает их при попадании на них. Что могло за собой тянуть неправильная работа свечей, которая сказывается на троении двигателя, а также повышенному расходу топлива.